Всем привет, Todos. я, Шкур, Релл. Это сломашный. -у -у. <от> <колешку> <vem>. <от worksetic. от punishment> Давай, что Давай, так за... Давай, что так за... Давай, что так за... Давай, Давай, Давай, Не нажимай вообще на стоп. Давай. Всем привет, Что такое? Прикинь, тебя чуть не вышло, колбаса, хлеб. Ты хотел снять, как торгаешь. Я, я не удивлена, что у тебя нет подписчиков на канале Станислава. Пей сексуально. Так, давай. Давай. Голос закончится. Угу. Не попить 15. Ты зря снимаешь, что ли? Да. слишком Я не буду сексуально. Так ты боком. Боком так. Фустас. Чувствуешь жирок колбаски? как скалик пьет! Ты как реально? Как скалик пьет! Давай еще Нет, Я что? Ты где-то Ты че? Ты ну все нормально, нет. Неадекватная женщина. Ты меня вижу, что кафе. Да ты как шкалек, да? Я, я об этом и подумала, когда пила, я представляла. Ну все, я не буду больше. На Алиэкспресс сейчас скидки до 70%. Переходите по ссылке под видео. Сегодня у нас передача Золушка, перезагрузка. Этот всемирно известный стилист Ганстер Шкур. Сейчас мы, вообще-то, будем делать прическу на корпоратив. Да, прическа будет на корпоратив. Она называется Осень, Зима, 2016. Вы okay. готовы? Конечно, я вам полностью готов Готовы доверять. к перезагрузке. Да. Обычно я вижу. Что такое, но ну, Станислав сейчас сделает? Сейчас мы, сейчас мы из нее сделаем конфетку. Девка. Да. От К... меня все парни будут кейч. Станислав, я права. Так, мне нужна будет вот резинка. Для этого понадобится только резинка. Угу. И мы, короче, зачесываем волосы ей вперед. Ага. Вот так вот. Ага. Это будет сексуальная прическа? Это очень сексуально, сейчас все в тренде. Все в тренде, да? И вы в том числе? Я столько лет хожу не в тренде, я так счастлива, что я к вам попала на эту передачу, я так давно хотела перезагрузиться. Мы забыли напомнить вам, называется наша... Я тут сказала. Золушка-перезагрузка. Да. Где из обычной алкоголички делают секосночек. Да. Да. Да. Вот ты... у нас... Спасибо. Да алкоголички просто превращаются в миг золуши. Да. Дальше. Так. Один штришок. Так, секунду. Сейчас будет секс. Сюда, пожалуйста. Станислав, от меня точно все потекут? Все потекут, мальчики. Все. Так, дай представлю вас. Подожди Подожди меня, глаз. Три, два, один. Восемьдесятима 2016! Встречайте! У меня... Станислав, у вас что-то тут это, отклеивать ресницы у меня. Зекундочку, заминка. Восемьдесятима 2016. Я теперь смело могу, опа, идти короче в пепелат. То есть меня пропустят, да, там? Конечно, да. Станислав, мне кажется, вы ресницу неправильно там маленько сделали. Да. Ну, мастер. Иногда ошибается. А, заказывали мы реснички с AliExpress. Сука, не ешь. А давайте с одной, так, мне кажется, я даже подмигивать не буду, и как бы сразу заметно буду с одной ресниц. Может, вы пожелаете зрителям, подписчикам нашим что-нибудь? Я желаю вам найти такого же мастера. Он делает офигенный причесок, если вы тоже тёлка-алкоголичка, вы можете снять. У меня народ! Сейчас работа может... Входите! Здравствуйте, а можно сегодня пораньше домой? Извините. Славик Трич, можно домой пораньше? Нет. Стоп, подожди? Что, что с тобой? Что? Не ходи домой, что? иди домой. Я страстно хотел. Welcome to centropa. Камера моторства. Ну что, давай. Хочешь, я твоим, короче, подписчикам расскажу, как надо мужиков цеплять. Давай. А у тебя есть улки-то хоть одна в подписчиках? Есть. <смех> есть, хорошо. Я, короче, с старая, тетка мне 30 лет, да? <смех> Моему любовнику 22. <смех> как ты думаешь, я это сделала? <смех> Насосала лапу? Ну, не сосать это примитивно, это сосуд Как бы это ничего удивительного. Короче, перед тем, как соблазнить парня, надо знать номер а, размера его ноги. Это самая важная для меня <свист> часть. <свист> как раз не ты. Я тебе. мой молодой любовник вообще-то. Давай, отвечай. Да, милый. На громкую, сейчас. На громкую. Для тебя всегда свободно. Всегда свободно. Да. <свист> <свист> Рассказывай. А я хочу Молодец какой. Артем, а за что ты меня любишь? За что ты меня любишь? За детки мягкие. И все? Да. Ты... <с>... Так вообще нечестно. Я тоже тогда тебя только запиську мягкую люблю. <с>... Выяснять, да, я тебе сейчас расскажу. За что меня любит молодой любовник. Вот мы пытаемся выяснить, как так получилось. Я Смотри. хочу рассказать стихотворение. Подожди. Вот, подожди, тут Стас стихотворение. стихотворением. Да, я поговорю с любимым. Ну на громкую связь. Томыч, привет. Здорово. Стихотворение. Кому? Вам всем. Солнышко светит, льдинки плывут. На льдинках лягушки и лягушек. И вот холодно, лапки скользят. Хотят. Ну, у Стаса, как всегда, чувствую юмора нету. Поэтому... Я записываю это видео, чтобы ты посмотрела, что со мной сделала Катя. Мама Стаса! Здравствуйте! Ты придурок, Стас бухает днями. Он не работает на работе. Давай я сделаю трюк классный. Вау. как я да? Да. Ну на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, классы, и будем с Натахой делать видосы для вас.